Те же молодые спортсмены, которые у нас есть, их не так много, с кем очень плотно сотрудничает, сотрудничает компания. Есть а, большое количество спортсменов, кто не имеет права носить брендинг «Рэдбулл» на себе, потому что это считается привилегией действительно топ а, мирового уровня спортсменов. А, Каждому подходим индивидуально, кому-то нужна возможность дать возможность э, потренироваться с топовыми спортсменами в любой другой стране. А, и неделя работы с уже много чего достигшего э, спортсменом э, дает гораздо больше, чем годы индивидуальных тренировок здесь у нас. В Украине это не секрет, с четырьмя спортсменами мы сотрудничаем, наверное, самая известная из них это Ольга Харлан, олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпиады. И мы уже с ней работаем, если не ошибаюсь, четыре года, В трехкратный Чемпион Украины по дрифтингу, это автомобильный вид спорта, очень молодой, интересный, развивающийся Александр Гринчук, молодой и очень перспективный 21-летний мотокроссмен Андрей Буренко и в... тоже молод Представитель молодежной культуры BMX, BMX-Street, так называемый, BMX Парк, Вася Лукьяненко из Днепропетровска на сегодняшний день ну, однозначно лучший BMX Украины и один из интереснейших европейских райдеров на сегодня. Но ну, и важно еще отметить, что, скажем так, в принципах компании мы даем возможность. Компания дает возможность, это уже дело спортсмена, взять или не взять. Мы не являемся тренерами, мы никогда не заставляем. То есть мы показываем даем возможность тем людям, которые хотят как-то развиваться. Витископ спортивное видео.